Рад вас приветствовать на своем канале. С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Сегодня одел один из лучших своих костюмов, светлую рубашку, извините, без галстука. Праздник пришел. Э, откуда не ждали. Все средства массовой информации, большинство блогеров, ну юристов, коллег моих говорят о том, что, ну давайте вот почитаем заголовки ради хочуть выпускать и за кордон под месячный внесок и детали человекам могут позволить выезд за кордон на умовах финансовой там наверное платы уже с промежности за обеспечение следующее человекиков пропонуют выпускать из Украины за шум месячный внесок в радио хотят, ну, это одно и то же на русском. И дальше давайте еще интерес, То есть, ну, такие заголовки, которые воодушевляют, вдохновляют и дают ощущение очередной победы здравого смысла, или как э, автор этого законопроекта под номером 80 74 84 1 Георгий Мазураш, депутат от Слух Народа, да, он говорит, мобилизация здорового рассудка, мобилизация здорового глузда, да, вот так он, заголовки к своим публикациям на своих социальных сетях он публикует, что еще пишут, вот блогерская пошла движуха, смотрите, 20 часов назад уже, э, уже Гугл выдает в топ эти видео, ну, мол, смотрите, Срочно, ну, видите, прям в заголовке написано, терминово срочно, большими буквами, законопроект 8029, дозвил на выезд, ну и там дальше. То есть, я, если я обыватель, не юрист, если я не читал этот текст и, и не буду читать, а вот, допустим, я смотрю этого блогера, да, вот, он минуту 53 рассказывает, я смотрел этот э, ролик. Ну, хотите, вы тоже можете посмотреть их. Э, ну, я, знаете как, если вы хотите сберечь свое время, смотрите мои э, видео. Я, если видео записывают длинное, я там разжевываю по полочкам, раскладываю. Значит, э, тема рабочая, скажем так. И я стараюсь ее разъяснить таким образом, чтобы люди, не имеющие юридического образования, ну, скажем так, Просто обывательски объяснить, как это действовать, куда идти и, и как это работает. Если видео, вот сейчас я постараюсь коротко, в 5 минут уложиться, то значит это, ну, не тратьте время, 5 а минут достаточно, чтобы понять, э, что тут, как бы, ничего, ничего нет смысла тратить на это время. Ну, опять же, другие пишут, вот, законопроект 8029, депутаты хотят изменить условия, новый законопроект, 80-29, выезд э, мужчин. Давайте разберемся сразу с э, вот этой дефиницией «депутаты хотят». Да не депутаты хотят. Законопроект от, подан от э, субъекта законодательной инициативы народного депутата. Он в единственном лице. Там не группа, их даже не 50. но ну, бывает такое, что там они собираются прям предать этому законопроекту числом а не сутью, значимость. Ну, то есть, тут один депутат, и у него уже есть подобные законопроекты. Сейчас я потихонечку э, закругляюсь уже, да. Э, ну, видите, какие, какие э, штрафы для тех, кто остался за границей и откупные. За 13 тысяч гривен в Раде предлагают разрешить выезд. Э, а как оказалось, если 13 тысяч делить там на части, то будет там 1000 с чем-то 1237, тоже записывают уже там разбирают детали, важность, там как это будет выезд мужчин за границу под ежемесячный взнос. Я вам так скажу: есть э... у народного депутата законодательная инициатива, есть у него какие-то помощники, или он сам пишет эти законопроекты. Эту, ну, если он все по форме, по сути, правильно написал, ну то есть текст написал э, какой-то, да, то есть еще там не вникают в суть этого текста. Название, текст, пояснительную записку, сравнительную таблицу, э, он все это подал, то этот законопроект зарегистрируют. Вот. А там, по сути, может быть вообще... Несовместимо ни с Конституцией, ни с другими законами. Но сейчас я вам пример приведу. Вот. Конкретика. Давайте будем конкретно, вы сейчас вот посмотрите на конкретном примере. Есть э, законопроект. Все его тоже, Вот если вы сейчас э, загуглите э, законопроект, к примеру, э, 74 84.1. Вот так же введете в Google или в блогерские, в ютубе, да, и посмотрите, что говорили блогеры. Да я вам так говорю, э, я сам пересматриваю иногда, ну, думаю, ну, смотри, все записали уже. Вот, реально, я не хотел записывать это видео, не хотел. И говорил о том, что я не собираюсь рассматривать каждый законопроект. Понимаете, они такие есть бестолковые, ну, вот, реально, <къех> смотрите, ну, я не буду тут за вас сейчас это делать работу. Хотите, просто посмотрите для себя. Планировать вам жить по этим законопроектам или планировать жить по уже вступившему в силу, действующему законодательству. А это все оставить на откуп. То есть вы здесь не сможете никак повлиять на ситуацию. Переписать законопроект, написать законопроект, Понимаете? Как-то нет. Есть депутаты, есть у них комитеты, и они на этих комитетах эти законопроекты дорабатывают, если что-то не так. Есть главное научно-экспертное управление в Верховной Раде. У них задача давать замечания к законопроектам, чтобы другие депутаты, которые берут уже готовую да, вот законопроект, берут замечания, читают и думают, а поднимаю за это руку, руку жму кнопку или не жму и так далее красную желтую или зеленую то есть имейте вы вот вы смотрите и потребляете информацию которую можно было бы просто пропустить ну опять же благодаря таким заголовкам это сложно сделать поэтому ну вот как бы пытаюсь исправлять работу своих э, коллег журналистов ну получается так тех, кто вот подписан Будет иметь в виду, что это так просто поговорить и все, и забыть. Смотрите, вот он есть, этот законопроект. От 30.06, ну, допустим, июль, август, и уже сентябрь половина, прошло, два с половиной месяца законопроект болтается. О котором рассказали все, какой он крутой. Там даже есть петиции в поддержку этого законопроекта. Ну, в общем, вообще, супер депутат. Есть к нему вот научно-экспертный вывод первому чтению более того смотрите 6 сентября он внесен включен в порядок денный то есть сессия уже планировать будет планировать его рассматривать но есть как говорится одно но да а какое но ну давайте под вот перейдем в этот порядок денный порядок денный и посмотрим что там? Вот он, порядок ДН состоит из списка законопроектов. Есть приложение к этому списку, пункт, 2, пункт 1, вернее, сам порядок ДН. Восьмой сессии Верховной Рады 9 созыва, он прилагается. Есть пункт 2 где снимаются с приложением некоторые инициативы законодательные. И есть, которые самостоятельно от, отозвали депутаты. Так вот, где наш законопроект 74-84-1, да? То есть, смотрите, есть первое. Вопросы, подготовлены к рассмотрению на пленарных заседаниях. Пленарное заседание, это там уже, где э, Верховная Рада уже будет непосредственно голосовать за законопроект. То есть, его внесут в зал, понимаете? Первый вопрос. А есть второй вопрос вопрос. Э, Сейчас второй раздел, сейчас я введу этот наш законопроект. Вот он, 74, 84 и два альтернативных. Вот Тут, видите, они тут в соавторстве еще с каким-то, слабой Кучеренко. Ну, в общем, смотрите, три аж законопроекта, которые... И они все три, они все три рассматриваться... Вот, рассматриваться. Не будут, не будут они на пленарном заседании рассматриваться. По ним есть замечания. Ну, я не буду долго листать, вы просто зайдите в этот порядок Денный. Ну, давайте, я уже попробую долистать. И раздел второй э, этого порядка Денного. Вот, они в, во втором разделе этого порядка Денного. Э, и там, э, ну, эти проекты, они, их нужно доработать. Да, вот, э, по этим проектам есть замечания главного научно-экспертного управления, вот. И, ну, я так понимаю, что их просто нужно будет этим депутатам переписать немножко, потому что их даже не выносят в этот зал. Но над ними ведется работа, вот. То есть, Ах, так, ну, не знаю, не буду я листать, ну, в общем, полистайте, там это второй раздел. Вот, давайте уже долистаю. Вот мне просто я вам не то что не хочу, э, я просто даже не хочу на это тратить время. Вот второй раздел, я его пролистывал. Вот второй раздел. Вопросы, которые э, поручаются подготовить и доработать для рассмотрения на сессии. То есть у сессии там много пленарных заседаний, понимаете? И вот на пленарное заседание, которые выносятся, они в первом разделе. Эти 74, 84, 1, 2 не вносятся даже. Почему? Потому что, ну вот вы открываете, вот когда будет хотя бы к законопроекту 8029 вот такой вот вывод, он там на сайте будет опубликован, я ссылки все оставлю, можете почитать, то вы просто хотя бы к, этому, к этим законопроектам 74, 84, 74, 81, 74, 84, 1 и 2, Почитайте эти выводы. Ну вот, я не буду все перечитывать, опять же, не буду забирать ваше время. Ну, просто вы дайте оценку. Будут за такое голосовать или нет? Вот давайте один пункт я почитаю. Раздел 4. Проект содержит отдельные технико-юридические недостатки. Например, в части 4 статьи 23 закона предусмотрено, что лица, указанные в абзацах 5.9, части 2 статьи 23 закона во время мобилизации на особенный период могут быть призваны на военную службу по их согласию. Однако, часть 2 статьи 23 закона, имеется в виду о мобилизационной подготовке мобилизации, имеет только один абзац. То есть, люди, которые писали этот законопроект, ну, они, их можно сравнить с теми комментаторами, которые приходят ко мне под видео и спрашивают, а почему, например, студентов э, не выпускают, если указано, что не выпускают только людей, которые указаны в части 3, абзац 2-8, э, статьи 23. А я же вам, а я им говорю, так вот как раз студенты есть в части Абзацы 2, части 3, статьи 23. А человек недопонимает. А как там? То есть, что нужно номерки поставить. Да надо же просто посчитать абзацы. А это уже, ну, считать абзацы, наверное, учат. Вот сейчас мой ребенок в школу ходит. Э, ну, грамоте, учат. Ну, до третьего класса это надо разобрать. Понимаете? То есть, вот уровень законопроекта. Я ни в коем образе не хочу обидеть. Э, Субъекта законодательной инициативы. Но надо бы более как-то профессионально. да? Ну раз вот такие замечания есть. Вот другое, вы можете их перечитать. Поэтому все это пустышка. Потому что даже если, ну, если человек хочет, э, если люди хотят, э, чтобы законопроект, законопроект был принят, то почему он не будет на пленарном заседании, вынесен в зал? Ну, почему до сих пор он э, в первом разделе, вер, не в первом, а во втором разделе э, порядка Дэнова, а? Ну, вот как-то так, вот, но тем не менее, видите, и я попался на эту удочку, э, как бы, чтобы на меня брызги вот этого хайпа э, немножко упали, ну, извините, я, я, я вам говорю честно, как есть, вот. Просто снял видео для того, чтобы украсть у вас, вот этих, хотел 5 минут украсть. Не получается у меня за 5 минут рассказать это, что-то, ну, объект не достоин вашего внимания. Господа, я к вам обращаюсь, уважительно, понимаете, всегда. Потому что все зрители моего канала, ну, я считаю, достопочтенные люди. Поэтому не тратьте на это время. Я не буду рассказывать, наверное, больше об этом ничего. Подписывайтесь на канал. И э, в ближайшее время я еще э, сниму одно важное видео. Организационное. Чем я занимался, чем я планирую заниматься. То есть, такое будет короткое информационное видео. По законопроектам 74-84... Э, 1, 2 и 80, 29. Ставлю точку и больше к ним не возвращаюсь. Всего доброго.